Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Как вы знаете, дорогие друзья, что я не только кроликов держу, содержу А также вьетнамских поросят Был еще белый, но белого мы уже скушали Живым весом который был 172 килограмма Так что если вы это много или мало за 11 месяцев, напишите, друзья Ну а это у нас свинка Свинка вьетнамка от своей же прошлой мамы Кнырок у нас покупной, грубо говоря, не местный его нужно будет сейчас уже отсаживать, там, как вы видите, соседний есть в соломе загон, мы его туда поставим, вот здесь они живут, заднюю стеночку мы забьем пленочкой, чтобы не таких ветров, ну, не было задутий, корыто, вода, мука, фуражная, грубо говоря, ничего такого специфическое. Для чего это видео? А видео для того, чтобы, как вы понимаете, все они живут у нас вьетнамцы на улице. Ну а соответственно нужно делать порядок в сарае. В сарае мы немножко там... Ну сейчас покажем, что мы будем делать и как мы будем делать. Не каждый блогер показывает, что у него есть сарай, помещение грязное. Ну вот, как вы видите, раз, два, там третий загон и здесь был маленький курятник. Курятник я уже разбомбил. Там загон еще не начал чистить. Здесь э, на 85% почистил. Ну и здесь тоже будем убираться. Убираем мы все это на мотоблоке. Лошади своей нету. Все возим под картофель. Что это и как-то. Оставайтесь с нами. Все увидите. Ну вот у меня такой имеется коник. Красненький фермер э, китайской национальности. Но это не самое главное. Как вы знаете, у меня три дочки. Да? Помощника нету нормально, Но зато средненький. со мной неотлучно то есть даже вот знаете это не самые приемные то что мы возим то есть мы сейчас едем же не в ресторан мы едем на поле и с какашками ну и хрен отсюда отогнать держись а то сейчас их поедем и... ага, поехали никуда мы не поедем сейчас мы дальше поедем рексон отойди пожалуйста не мешай сейчас их задам сколько три четвертый раз сделали Навозы еще конечно огромное количество как бы Все тягло потом, потом, потом Так что будем сейчас раскидывать В ближайшее время садить картофель Ну вот такая сельская жизнь После всех этих работ ванна, пивасика и отдых Так что подписывайтесь на канал Серого Кролика Ставьте лайки Будьте в курсе всех наших событий Всем-всем-всем-всем пока!